из моего домика в деревне. Сижу в окружении цветущих герани. Наконец-то я дождалась этой красоты, и она меня радует, и хочу поделиться этой красотой с вами. Даже вот такая маленькая герань королевская. Я ее посадила только зимой, где-то феврале, и она, видите, как стала цвести, просто замечательно. Вот. Вы видите, вот эту герань красную, я ее вообще привезла с Анталии. Нарезала, мне так понравилось, нарезала маленькими стебелечками. И она вот у меня сейчас тоже прям удивительно как радуется. Очень красивый насыщенный цвет. Резные листики, такие, каких я даже и не видела. У меня герани много, потому как я и. Из семян выращивала их, где-то покупала, кто-то мне давала, Они разные. Есть белые, красные. Вот видите, какая красота. Что нужно во время цветения, какие действия нужно предпринимать, чтобы герань цвела? Что же нужно для того, чтобы очень очень герань долго. цвела и радовала вас очень долго? Для этого надо отсветшие бутоны убирать. Вот. Своевременно поливать надо, конечно, герань, это обязательно. Она в это время любит уже полив, не так, как зимой реденько поливали ее. И обязательно делать подкормку. Подкормка в это время, цветение, очень важна. Я пользуюсь сульфатом магния. Развожу в тех пропорциях, которые здесь указаны, и Это удобрение сульфат магния очень очень нравится гераним, поэтому и цвет насыщенный, очень яркий именно от этого удобрения. Применять его согласно инструкции, развести его надо это удобрение, и, конечно, сначала надо полить цветок, а после этого только поливать удобрением, чтобы это было очень деликатно. Летом герань я герань выношу на улице. Нравится. Она у меня стоит на улице, но я ее не сажаю в землю, потому как очень сильно разрастается листва в герани, и цветение ну, не очень активное. Поэтому я просто выношу вот эти горшочки, и она у меня стоит и радуется на улице. Королевскую герань. У меня был э, такой не очень хороший опыт того, что она у меня погибла. Я вот уже едва сажаю, потому что королевская герань не любит воды. Вот. Она у меня была залита дождем, и после этого я ее никак не могла уже восстановить, и она у меня погибла. Поэтому секретов ухода за геранью, именно во время цветения, вот я вам сказала, я поливаю сульфатом магния. А каких-то сложностей нет. Поэтому зимой я обрезала герань, то есть так, чтобы они не вытягивались. Они у меня все такие ровненькие, красивые, Но от того, что я не давала им вытягиваться, я их подрезала. Вот. И сейчас... Сейчас весь, все силы этого цветка идут, конечно, на цветение. Потому... Сожайте герань, и вы будете отблагодарены такой красотой, которую мы сейчас в настоящее время видим. Сажайте герань. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И вы были с любовью из моего домика в деревне.